Привет! Мы с тобой давно не виделись и не общались, конечно же, на моих проблем. Вот, проблем было много, и мы с тобой давно не встречались на просторах YouTube. Да, я не записывал никакие новинки, потому что у меня не было времени. Да, вот после этого, после этого я вот решил сделать для тебя такой отчет за год проделанный нашей с тобой работы. Это будет подкаст, поэтому если тебе дальше не интересно уж сразу уходить, пока кто ушел. А всем кто остался здравствуйте здравствуйте друзья мои у микрофона как всегда картавы в игры на пк и сегодня мы с вами поговорим не о играх а конечно же о моем канале вам нравятся такие видео, и поэтому я решил сделать некий кэвбэк. Эй, поехали. Итак, друзья, что же э, за год произошло? Мы набрали, благодаря, не знаю, богу, наверное, 136 подписчиков. Это бог который одарил меня 136 подписчиками это классно реально классно потому что ребята спасибо это первое потому что я еще ни раз не говорил своим подписчикам спасибо что смотрите друзья вот второе второе что я хотел сказать это Спасибо всем зрителям, которые смотрят меня и не подписываются. Им тоже спасибо. Потому что, ёбты статистика у меня вот такая. Реально, я сейчас ничего не буду показывать. Потому что статистика там ужасная. Просто ужасная. А мое видео смотрят слишком много людей без подписки. Это 90%. 900. Вот. Поэтому я сделал решение для себя, что вот э, пройдет какое-то время. Ну ладно, привыкнут. Месяц 2, три, 4, 5.. Но потом, но потом произошло нечто, я не получил ничего. Вот. И а, моя цель, моя цель была тысячу подписчиков, как и у всех начинающих ютуберов. Это просто жесть какая-то, год. Я снимаю какие-то видео. Блять, я стараюсь это. Будет мата слишком много. Поэтому сразу предупреждаю, что вначале его не было. Потому что, ну, сам понимаешь, YouTube. Вот. А потом, потом его будет очень много. Поэтому, если у тебя ушки вянут от мата, то... Давай до свидания. Так вот. Будет много матов. А, о чем я говорил? О том, что... Аналитика. Аналитика канала в ужасном состоянии. Да. Смотрят, но не подписываются. Сука. Думаю я. Ну ладно, я... Снимаю дальше, я снимаю дальше, потом пошли минусы минуса, минуса, сука, сука, я думаю, блядь, что со мной не так, что я делаю не то, блять, аналитика, аналитика, блядь. как создать канал, блять, как, блять, э, что снимать для игрового канала, сука, блять, YouTube, сука, блять, аналитика, сука, блять, YouTube, э, вот, э, как-то это все происходит. Дело, вот э, далее далее было что-то нечто такое что опять минуса вот я подумал они а сняли для вас э, такой ролик я его снял потом процент как-то чуть-чуть повысился он повысился вот так на да. Процент дело в том, что после выхода видео подкаста, э, в котором я говорил о том, что мое видео как-то стали более-менее просматривать, тут я успокоился и удалил его. Почему? Потому что оно было для вас. Вы хотя бы понимали, что такое и почему это происходит потому что мы назывались картовой компании потом я сделал оля э, а вот запрос опять же для ютюба чтобы он понимал и чтобы те которые ищут меня якобы находили они находят меня подписываются э, подписываются очень мало Честно скажу, очень мало подписываются, это единицы, но потом оказывается, что это взаимщики. Я их называю взаимщиками. Они подписываются, сука, блядь, и отписываются на следующий день. Почему? Я, сука, думаю, блядь, вот охуительно. Они пишут мне, блядь, в комментариях. Слушай, у меня на канале 5000 подписчиков. Пять. Подпишись, и я подпишусь на тебя. Эти комментарии, конечно, скрыты. Они находятся у меня на фильтрации. Вот. И ты представляешь, вот я, аудитория канала, который составляет составляет 136 э, инвалидов, которые. даже лайк like, трудно поставить. Э, 136 инвалидов, которые я за год набрал э, они, видимо, ну, не 20% из них меня смотрят. Это я вам точно скажу. Остальным пофиг на мой канал. Вот. Проходит время. Время проходит, и тут ä, опять спад. Опять, конечно же... Я ищу причину в чем-то. У меня, да, были проблемы с микрофоном. У меня были проблемы с оборудованием, именно микрофон, потому что у меня была петличка такая дешевенькая, которая э, можно, можно было только свистопердеть, свистопердеть и только, поэтому что, что я сделал, назвал ее свистоперделкой. Да, да, может ты как-то слышал видео, если смотрел последнее видео, я ее называл свистоперделкой. Это была реально свистоперделка. 20 косарей представляет Тоскан ТМ-80, ребята. И аудио xlr -ка. Звуковая карта М-Аудио. Да-да. Ну, а ты скажешь, ты псих, елки палки. Но я хотел звучать иначе. Я хотел, чтобы мой звук визуализировался вместе с вами. Понимаете? я взял кредит на 20 тысяч к Для того, чтобы чать. Как звучит этот микрофон? Понимаешь, это 20 тысячка. Я не считаю того, что мой компьютер стоит э, около 200 к Каждое видео, которое я снимаю, оно минимум стоит... Э, от 200 до 1000 рублей, потому что мне приходится покупать игры. А, ты спросишь, сколько ты заработал на донатах? На донатах я заработал 50 рублей. 50 рублей. Ты понимаешь, это очень огромная сумма скажешь, да ты не в те игры играешь окей okay. был Fortnite, uh, был uh, iron сайт был uh, что еще было все было кроме доты все было кроме доты я уже подумал а не скачать мне доту и начать профессионально ее играть а я подумал, я стану задротом, как когда-то, чем? Я стану задротом и все. Ты понимаешь это? Я стану задротом, и поэтому я скачал доту, но я ее не снимал. А, я когда-то играл в первую доту, но это было когда-то, когда мне было лет 18. Да, мне говорили. Я еще сделаю ролик на тему подкаста, то же самое будет подкаст, но это будет ролик для начинающих ютуберов, которые ищу подобный контент как я сидел раньше интересовался и мне было интересно понимаешь мне было интересно а, как развить свой канал а, и тут а, очень много людей которые снимают такие ролики да и вот у меня по а, со временем со временем я нашел те каналы которые реально помогают а есть каналы просто и все понимаешь таких каналов очень много есть разоблачение есть все что угодно ты в интернете можешь увидеть все потому что эти каналы продают свои услуги на своем канале понимаешь вот они снимают видео не для канала. Они снимают видео для того, чтобы продать свой продукт. То есть, это обучение по ютубу, продвижение и всякое такое. билли который э, приходит э, из ниоткуда. Так вот. Ты скажешь, да купи себе видайку, забудьте канал. Но у меня нет тех средств, которые он требует. А почему? Потому что у меня уходит много средств на контент. У меня их немного, но они бывают. Иногда бывает тысячи рублей, иногда 500 рублей. Я понимаю, что несерьезно с таким ценником что-то делать. Понимаешь? Но тут как бы... Я думаю. Я думаю о том, что вот мне нужно что-то снять. И я снимаю, я бегу. На крыльях ветра. Порах. О, боже мой! Мое видео сейчас наберет кучу лайков и комментариев, а также просмотров, но их, к сожалению, нет. Я смотрел такие каналы, как Сэм Джонс. Почему? Почему? Я такие смотрел каналы, как очень много каналов. Честно. Очень много. Потом я начал изучать а, какие темы, как психологию, психологию удержания зрителя, психологию... М -м, вообще человека и там, подумаем, психологию развития речи и тому подобное. Психологию... А, не помню. В общем... Много книг я читал по психологии именно в моей теме, которую я развиваю. И именно что-то мне, да, сейчас оно говорит после прочтения нескольких книг, что нужно говорить для аудитории, а что нет. И Именно такие больные темы, ребята, они как-то просматривают. Да, вы скажете, что не так и почему? А, мы растем, мы растем потихонечку. Но, к сожалению, монетизацию я все же не получил за год. Потому что тысячу подписчиков я не набрал. 4 часа просмотров я не набрал. Спасибо всем, кто помог, кто подписался, кто отписался. Это реально тяжело в 2021 году, потому что нужно либо быть Купленовым, либо быть Мармоком. Все. Больше не смотрят. И Это реальность. А, пророждение по играм. Я тут смотрел Беса полезного. Его подкаст. И я подумал, у меня 136 подписчиков. У него их миллионы. И он затрагивает такие темы, как теневой банк канала. Вы понимаете то, что... Даже у крупных ютуберов есть проблемы с ютубом, есть недопонимание его, как площадки. А вы мне говорите то, что вот сейчас ты снимешь видео, и у тебя будет куча просмотров, а их, сука, нету, как не было, блять. Их, сука, блядь, как не было, так нету. Одно видео. У меня зашло 400 просмотров. Все. тикток Снял... Вот, честно говоря, честно говоря, игру за 30 рублей. Снял. А, снял я ее. Делал монтаж... Ну, там... Минут... Две. Буквально. Буквально в смысле две минуты. Вот, я снял ее в 4К, сжал, э, ну, то бишь сделал для просмотра... Э, просмотров для смартфона. Вот. Я его выложил. Как ты думаешь? Сколько на YouTube собрал это видео? Я тебе отвечу. До просмотров. А ты спросишь, сколько набрало видео у тебя в ТикТоке? Полторы тысячи. Полторы тысячи просмотров. Вот это я понимаю, то, что я попал в точечку. Понимаешь? Один день. Полторы тысячи просмотров. Ты мне говоришь что YouTube мне помогает как-то в развитии. Вот. Ты мне говоришь об этом, но я не верю. Не верю. Посмотрите видео бесополезно, именно подкаст, в который он говорит о канале, о своем канале. Это реально интересно. Даже у людей, которые есть куча аудитории, куча подписчиков, они говорят то, что YouTube мне никак не помогает в развитии. Так что говорить обо мне? У меня 136 подписчиков. Как может зайти мое видео или как вот и все оно не зайдет я его осейти самый самый оптимальный вопрос в, в, в том смысле понимания чтобы видео было рассматриваем рассматриваем м -м -м -м -м -м -м. А оно должно быть э, очень интересным. Тут разговорная тематика, и м -м, никому оно не будет интересно, скорее всего. А почему вообще я создал игровой канал? А Когда-то раньше я занимался музыкой и делал различные ремиксы и хотел а, делать канал по именно этой тематике, но, к сожалению, у меня не получилось. Я сидел, играл в проект Армата, мне было пофиг на остальные игры. Я никогда а, такое количество времени не проводил за играми. У меня была одна игра, установленная на моем компу... компьютере, и в нее я играл. Все. После моего ухода с арматы по некоторым существен... э, существенным я изменяюсь. взглядом, взглядом, да? Я ушел оттуда. Я ушел и Поэтому а, я я не знал, что снимать. Реально. Мне было тяжело. Мне было реально тяжело, потому что я не знал, что снимать. А, Идеи с музыкальным каналом Именно по миксам она рухнула, потому что желтая монетка мне была не нужна, понимаешь? И я задумался, почему бы не завести игровой канал. Я играю в одну игру, подумай, когда я играл в одну игру я был в ней профи, я участвовал в турнирах, я участвовал э, в различных медийных э, соревнованиях и э, думаю, тут, э, все было сказано, а да, почему я создал канал. я играл в одну игру, но после того как мне действительно стало уже Стошнить от нее. А, я устал от нее. Я устал вкладываться. Я устал морально. Я устал э, физически. Мое зрение устало. Потому что я играл по 12 часов. Понимаешь? Я играл по 12, стука, часов. В одну игру. И тут э -э я начал снимать другие игры. Да, что-то у меня не, полу не получалось, потому что я никогда не играл в эти игры. Мне было неинтересно. Понимаешь, да, я знал, там многие делают свои прохождения, там еще что-то. И на этом как-то развивается. Но у меня не было такой возможности, потому что когда-то я жил в Узбекистане. До 2010 года я жил в Узбекистане, и поверь мне, то, что у меня есть сейчас компьютер, это для меня что-то как никогда живя в узбекистане не думал то что у меня будет компьютер Знаешь, вот и мои влечения мои текста которые э, были еще написаны тогда э, еще с юного возраста э, я начал писать и записывать уже их в аудиоформате конечно же я бы до этого не додумался если бы не встреча с моей любимой группой если не общение с ней и понимание чего и где мне делать понимаешь вот тогда я сначала задумал музыкальный канал о том что вот, я типа микширую различную музыку, я ее буду выкладывать там, ну и буду выкладывать свои треки постепенно. Да, когда я записал там один трек, когда мне Руставели по посоветовал сделать свой трек, закачать на его на YouTube, э -э далее будет видно. Вот, тогда я сделал все, я выложил трек, но я не выложил его на YouTube, понимаешь? Я сделал трек, но не выложил его. Потому что я не был знаком с этой площадкой никак. Я его выложил э, в другом формате, я его выложил в ВК, я его выложил на площадке rap, ä, ä, Story и тому подобное. Но никак не на YouTube. Через. Мне сейчас это была встреча в 2012-2014 2012 точно через несколько лет через несколько лет я делаю видео и выкладываю его полностью понимаешь вот Я выкладываю видео через э, 7 лет. Поэтому тут э, была совсем другая задумка, была э, фишка, да, у того, возможно, у того канала, может быть, э, как-то я бы э, вырос на этом канале, но, к сожалению... Я хотел получать какую-то малую прибыль этого. Я хотел получать хотя бы э, за 100 просмотров, за 1000 просмотров эти 200-300 рублей. Понимаешь? А, и все, кто сейчас есть на YouTube, они меня понимают. А те, кто смотрит меня и не понимает меня всем спасибо На этом мой подкаст заканчивается Ребят всем кто досмотрел до конца и выслушал меня выслушал мои мысли да, которые вот у меня в голове уже давно и которые я, может быть, никогда бы не сказал а, вам не вылезли. Они вылезли, а мы продолжаем работу над каналом. Я думаю, что такие видео именно вот а, такого плана, они более честные, более а, правильные, более интересные для других людей. Поэтому не забывайте прожать лайк и подписывайтесь на этот канал.